Может ли приемная мать принять на себя проклятие приемной дочери? Моей маме цыганка предсказала умереть в 30 лет, но когда ей исполнилось 30 лет, как бы вместо нее умерла бабушка. К слову, приемные родители моей мамы погибли тоже. Как узнать, осталось ли что-то от этого проклятия на мне? Скорее всего нет, она нивелировалась. А, так бывает часто, это называется вот то, что одна Женщина умирает за счет другой, мать умирает за счет дочери, это вот то самое добровольное жертва, оно перечеркивает, согласно христианской традиции, она обнуляет вообще все грехи. Вот все, все, что был должен, все вновь. Древнее языческое правило, которое также объясняет этот феномен, звучит попроще. Он говорит, что тот, кто любит, должен разделить участь того, кого любит. И здесь любовь доказательством. Ради любимого можно пожертвовать жизнью и в данном случае это собственный ребенок, кровный или приемный, но любовь доказана, а это значит, что никакого проклятия не будет. А цыганка нагадала, предсказала, прокляла, если нагадала предсказала, значит считала информацию негативного развития событий судьбы, которая дана по роду, по семье, по предыдущим реинкарнациям. Если прокляла и с таким вот пожеланием, я уже неоднократно говорила, как бы не печально это звучало, но наложить портью и проклясть даже цыгане без дела не могут. Другое дело, что цыгане могут наложить такую кару, которая вообще не, не по вине. Да, за косой взгляд, за э, необходимость послать ее на три буквы с ее поберушничеством, да, вот, что для любого другого человека является не основанием для вины, а для этого племени, для этого племени является основанием. Вот дана им такая сила, все другое забрано, а вот это у них. Есть. Имейте просто это в виду. Справедливым вам это кажется или несправедливым, ужасным, непонятным, но это есть. Пока так. Если вы хотите разобраться в этом вопросе, начните с изучения истории, магии, богов, этого народа. Когда вы изучите его досконально, возможно, даже они расскажут вам кое-какие свои секреты сами тогда вы наверное поймете, за что у них дана, им дана такая власть, но зато отобрано все остальное. Ну конкретно ваш вопрос, который вы задаете, усталость, осталось ли то, что от этого проклятия на мне, 99,9 процентов нет, ничего на вас уже нет, все смыто э, взаимными жертвами, добровольными, на принципе любви.